De Cartago, Amiga, de Cartago, programa, estamos, Amiga y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos nuestro programa. amigos rápidamente nuestro programa. Digo rápidamente porque estamos en. amigos de Cartago, de amigos de Cartago. Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos en nuestro metemos, programa, eh, digo, rápidamente nuestro programa en digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto. Amigas y amigos de Cartago, un rápido encuentro, una mañana patagónica que nos está acompañando mientras hacemos estos despachos. Hoy queríamos en el programa, este, yo hablo muy rápido cuando veo la, después de la edición digo vamos a la chapa, pero bueno es que tenemos la urgencia de lo importante eh, y queríamos eh, no hacer esperar más este material. Eh, un documental de Ana Laura eh, Borrell, una, una periodista francesa, Eh, que fue muy conocida al principio de la guerra, al principio de la operación militar rusa en Ucrania, eh, porque fue censurada por la televisión francesa. Mientras estaba haciendo los reportes, claro, ella empezó a contar algo de lo cual nosotros vamos a hablar hoy en, en nuestro espacio, que es eh, la guerra que Europa tiene hace ocho años, que es el bombardeo permanente que hace el gobierno ucraniano de ultraderecha contra el este de su propio país, el este de su propia nación, ¿no? Que es la guerra contra el Donbass. Bueno, esta periodista fue censurada, un desastre. Empezó a contar lo que pasaba. Claro, los ucranianos son los que bombardean mucho antes de la operación militar rusa. Y eso no va en el relato en el cual este, la mirada hollywoodense nos tiene acostumbrados para entender algo tan complejo como es este, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Complejo en todos los términos. Histórico, político, militar, cultural este, y, bueno, y económico, ni hablar. ¿Qué vamos a, a compartir hoy? Este es el documental que habla de las masacres que ha realizado de manera impune y apoyada por Occidente, Ucrania, nada menos que contra su propia población, que es el este ucraniano. Para hacer un pequeño repaso, en el 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania, en donde la ultraderecha, eh, obviamente con nazis adentro, tomó el poder. Hubo una región que se independizó, que es Crimea, y una región que se alzó en armas, que... No aceptó el poder de la ultraderecha, bancada obviamente por, por, por toda la OTAN, por Estados Unidos y las potencias occidentales, que dijeron ahora o nunca, Ucrania es nuestra. Eh, en el medio de esa tragedia, estas regiones, eh, que ahora son repúblicas independientes, que fueron reconocidas por Rusia, hace ocho años se alzaron en armas. Una región se llama eh, Danes y otra región se llama Lugansk. Juntas forman lo que se conoce como el corazón de, eh, de Ucrania o por lo menos lo que era el corazón de la antigua Unión Soviética que es la región del Donbass. Hay un bombardeo y un nivel de masacre y genocidio contra esa zona desde hace ocho años. Quienes te digan que la guerra empezó el 22 de febrero te están mintiendo o lo desconocen. ...o lo omiten. La guerra empezó hace casi ocho años... ...cuando Ucrania empieza el bombardeo... Este, ...y estas masacres silenciadas por la prensa occidental contra estas regiones. Acuérdense, la región del Donbass eh, o la región como ustedes quieran llamarlo de las repúblicas de Lugansk y Danesk. Nosotros vamos a hacer un repaso de este trabajo documental que fue censurado un montón de veces en YouTube y fue eh, resubido por eh, otros documentalistas que es el trabajo de la periodista Ana Laura Borrell que se metió a investigar eh, y entrevista a los pobladores de estas regiones que ahora son repúblicas independientes, pero hace ocho años eran Provincias de Ucrania que fueron bombardeadas porque se alzaron contra el golpe de Estado. Cuando te dicen prorrusas hay una trampa ahí, porque en realidad no es que son prorrusas porque adoren al presidente ruso, son prorrusas porque la población habla en ruso. Acuérdense que el idioma ruso está prohibido en Ucrania. Y otro detalle, eh, no solamente los persiguen en términos eh, políticos, culturales y religiosos, sino que también el presidente adorado por los mainstreams norteamericanos, Volodymyr eh, eh, Zelensky, eh, que es, que algunos dicen que es el, el, hasta el nuevo Mandela, mirá el nivel de delirio que hay, es un facho que tiene guita escondida hasta en los Panama Papers, pero fuera de eso, si quieren obviar esa información, este, recordemos que hasta hace poco tiempo prohibió toda actividad política que no sea su propio partido. Esa es la democracia. ¿eh? Con la cual los Grammys, los Oscars y, y la prensa argentina, por no hablar de otra prensa Dicen que bueno, es, es la que resiste no la, la invasión de los rusos que son malos Una masacre silenciada, hoy cumplimos en mostrarte esta parte de la verdad Que está censuradísima por los medios occidentales que siguen alimentando Esta fantasía de buenos y malos de Hollywood contra este, eh, los eslavos malos Que esa es la idea, ¿no? que viene de... Ahí esta idea de, de entender a la política mundial como si fuera una película de Los Vengadores. Otro documental, Las masacres silenciadas en el Donbass, nos encontramos al final del programa. У нас пиклувания под людей, под пенсионеров, под детей будет, у них немає. У нас дети підуть до школы, до детских садков, у них они будут сидеть в подвалах. Бо они ничего не умеют делать. И так, и именно так мы выиграем эту войну. Люди в бомбоубежище идут, бегут он с пакетами, потому что другого выхода нема. В квартире оставаться не ну, небезопасно. Mm -hmm. Пацаны работают, разминируют, знаешь оно, mm -hmm. раз на раз не приходится везде снег, это сейчас вот подтаяло, вот лишь поверьёт. Bonjour, ah, je, dois, je, dois, je dois. Ok, ça va tomber là. ça tout Водички. Водички. Для... Дима без головы. Я только увидела эту дырку, которая на нас на все лицо открылась. И дышать она не могла. Дима уже не спасти, а Олечку, мою дочь. Врачи пытались спасти. Делали ей там Операция была очень сложная, там и почки, лёгали, и семенка, и но сознание даже не пришло, кровь она очень потеряла, но она приехала кистать кровь, она уже ничего не справит, кого-то. Ну, с этой я чудом осталась жива, я не знаю, как это... Она была с ними в колясочке, колясочку всю разрушена на кусочки, она плачет, и ручка телепается, и это пальчики все висят.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 И поэтому мы, это, я так понимаю, а как кто другой как понимает, я не знаю. всему миру что здесь творится потому что там никто не знает и не верит а что у нас покажут, такое творится покажем покажем вот она мы поймите те кто приезжает и кого мы приводим они показывают все мы покажем понимаете Ветер, это нам, конечно. сколько времени вы живете здесь 7 месяцев Не струсятся сегодня грады пошли он всех за телефоном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 Детей, стариков и прочих. И Что как, это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит, наши дети будут, будут учиться, ваши путь по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел. Семьи поразделялись. Борьбешки войну такую устроили, такие времена. Дети гибнут. Супаратисты. Попробуйте разостановить теперь пара. это все. Супар, бабушка, задыхай. Каждую ночь. Ей надо в больницу, она в больницу попасть не может. А то у вас так целый этот самый мир за вас жал, когда у вас убили наших человек, а когда у вас тысячи гибнут, никто ничего не говорит. В подвале немецу сватили, он тут умер. Они раза за людей нас считают.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 У нас возле подъезда стояла печечка такая, с камешков выстроена. Они проходят либо утром, либо в обед. А, еще за сепаратисты, что вы хотите. Раз, печку с ополом. сбил сбил и все. Заходили в подвалы, где люди сидели, мирные жители с маленькими детьми. Угрожали. Кидают, как зайдут, напьются и говорят, что кинуть сепаратисты вам гранату, чтобы вы тут повзлетали. Тоже женщину.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 Как ненужный элемент оказались мы здесь рабочие. Людей понаходили без голов, без ушей, очень много людей. И Много таких дел было. Ну, в данном районе 4 тела. Но это дело в том, что наши ребята, местные жители,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 Их просто так растаскивали, били, избивали, в принципе уносили. Смотря кто была, такие, может, даже помогали. В основном люди в масках избивали. До смеха. Кто эти люди в масках? Реально правый сектор. Почему национальная гвардия не, не, не помешала правому сектору? Простой солдат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 Да. И Порошенко Воюю, дети. сидел бы в Америке вонючей. Нельзя такого. резал бы жопу своему президенту Обаме. Нельзя такого. Не говорить. Можно это говорить. Вот. Воюют дети. Понимаете, дети берутся за рушу. 18, 19, 20 лет. Есть... Кстати, этот президент, который Порошенко, я на него, наверное, может быть, как никто, возлагала надежды.